Туда рвется и правильно, поезжайте, а я не могу. Мое это степь лошади, так что, Сашка, все, пореши мы с матерью, расстаемся. Извините, такой, пожалуйста, а девушка. Оглашено... А можно вот этот кухонный комбайн посмотреть? Итак, Дубинин, бас, да, да. -да, -да, -да, -да. Этот а, а вот этот. Сергей, еще одна гитара, и чем Благодарю. Благодарю. он. Все режет? Режет. Морковку стругает? Стругает. А колбасу? И колбасу. А что, это наш или зарубежный? Зарубежный. О, жаль. А я наш хотел. Наших нет. Сожалею. Девушка, чел такая серьезная? Так будете покупать или нет? Нет. Серьезно, тимпе, да? Мы тоже Завца, так были. Как настоящие братан. Они были и твоими друзьями. Давай, кто со мной? Тайсон, ты что серьезно? Я понял. Хочешь закончить, как та сучка? Сань, погоди. Вот здесь с этим мешком дерьма. Ушастый ведь того. Ты же сам знаешь. Ты что сказал? Эээ, алё, ушастый, стоять! За я Стоять обоим! Ужасный Стоять обоим, я сказал! Кто сам был, что тебя даже не забеспредел! Опустили! Что? что вы хотите сделать? Мы пацаны, и мы братья! За каждого из вас я скажу! Мы пошли по этой жизни, по понятиям, потому что мы сильные духом, настоящие. Фидоры это барыги, а мы пацаны. Мы братья. А ты, Федор, чужому слуху не верь никогда. Саш, ну, подожди, ну остановись, Саш. Саш, что? в общем, я пришла. Что? Саш, не ходи ко мне больше. Ты шутишь, Рит? Нет, нет, Саш, я не шучу. Кто он? Я убью его. Саш, Саш, нам надо расстаться. Что? Я ничего не хочу, я устала от тебя. Да я же тебе, дуру, подобрал, когда тебя тут же. Я. Я я к тебе даже не притронулся. Почему? Да потому! Потому что без тебя меня твои бы ребята. Да покой бы мне не дали. Вот я и схитрила. Прости. Mm -hmm. Ладно, пока. Рита, Рита, подожди. Рита, да, да я же за тебя убью любого, веришь? Я тебе не рассказывал. Год назад я чуть не сдох. Мать убила. Вот, вот, вот, вены. Видишь, я их резал. Резал. И только ты меня с того света, Рита, останься. Дурак. Не веришь? Не веришь? Не веришь? Саша! Саша, ты что, дурак, дурак, что ты сделал? Саша... Парень, по базаре. А что такое? Поехали, ладно, а что? Жуешь? Плю я сказал, то с кровью хорош Боксер, сказали, бывший мастер спорта. Ща в тачку сяем, отъем, иди тебе голову прострелю. Бегом, я сказал, пока тут не тронул. Стреляй здесь. Никуда я не поеду. Плюй, боксер. Сейчас тумбочку вот эту возьму, кошку твою нахрен разобью. И хрен, че бокс твой сделай. Ну, попробуй. Стрельну нафиг, щупай плетку. В тачку я не сяду. Пойдем за угол, один на один давай. Да ладно, че ты? Шуток, что ли, не понимаешь? Прикольнулся я. Смотрю, танцуешь не по-нашему. В первый раз, что ли? Недреев, ладно, нормально ты, пацан. что, разборки, подходи. Сань! У -у -у! здорово, брат! А -а -а! Привет! Привет! Ты боксируешь, брат, Да, а -а -а! да нет, не до этого сейчас, учусь. А -а -а! Ты молоток, что, пришел? Как здесь? Я хотел уехать тренироваться. Баби да, у меня там в казахстанской степи. Зовет на родину. Но сейчас не могу. Отпряги некоторые имеют. Потому и остались. Итак, дамы и господа, наш вечер подходит к концу. И для вас звучит медленный танец. Дамы приглашают кавалеров. Ладно, Лёнь, покуда не теряйся, so нормальным пацанам теряться не надо. Светуль, ну давай, чё как девочка-то? Чё ты ломаешь? пожалуйста, ты же знаешь, что мне здесь не нравится. Знаешь такое слово? На. Ну чё у нас тут по теле кажут? О, ты глянь, Петь, ты чё у нас за отстакан, а? Привет, Варяк. Да ладно, чё ты лопаешь, накатишь? Ушасно, хорошо. Ладно. За Замуж на меня пойдешь? Нет? А зря. Зря. Сань, я сейчас, я сейчас. Давай, давай! Смотри, про меня не забудь. Леонид! Зачем пришел сюда? Сэй. Ну нафиг ты привел. Да хорош, Федь, нормальный, пацан. Выйдешь отсюда, забудь про подвал. Это Тайсон. Грузанулся на своей мафии и законах. Хватит грузить человека. Лю, не обращай на него внимания. О, о, правильно. Не обращай здесь ни на кого внимания. Иди себе домой. Все мы здесь оторваны. А? Все мы здесь ворюги. С бы Или под подпиской. Оторванное поколение. Яко чист. Тебя никто и не посадит Ты своей смертью не умрешь. И без тебя знаю Ну за тех кто там, не дай бог нам Маль. Иду, моряк, иду А хочешь, Тебе предскажу. Ты тоже сядешь. Правда, ненадолго. Нет. У меня другая жизнь. Была. Ну как, моряк? Девочка. Супер. Лёня, пойдём. Чё? Да пошли, пошли. Э, да О -о -о -о. А что такое? А? Пойдем, пойдём. А -а -а -а. Готов? А Короче так. Ему дашь, остальным как сможешь. Ну ты же обещал. Пусти меня. Меня мама ждет. Как тебя зовут? Надо мне ваших этих двое уже поговорили. Спасибо. Сколько вас еще там? Ну ты даешь. Отпустил. Молодец. Хотя зря. Она сама пришла. Думаешь, не догадывалась, чем пахнет? Тебя на взяла. Все бабы одинаковые да с ними по-хорошему все соки из тебя выжмут голуби летят над нашей зоной голубям нигде преграды нет в небо с голубями, с голубями, с голубями на родную землю улететь, в небо с голубями, Это с голубями. Вот моё... Марочку мы в гаражах, нулевую заприметили, серебристую. Пойдем с нами. Ломанем под дудром, мусора в хламину будут, напьют, строится все. Не могу я тут с родителями, обещал. Смотри, Лень, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Но риск-то дело благородное. Не, ну базару нет но чтобы в наше время быть благородным, надо каждого наизнанку выявить. А так и ничему подать, за благородство сойдет. Ну ладно, будем. Идти пора. Да, Лень, чуть было не забыл. У меня тут на днях день рождения намечается. И год смерти мать. Ты говорил, живи с верой. Но я даже не знаю, как эти два события отмечать. И твой бог здесь бессилен. А бабуля грехи отмолит. Сань! Ну, чья очередь? Да пытайся найти иди сам. Ты будешь всех сачкуешь. Ушастый. А кто у вас, дурачков, повезет? Ты же даже поворотник включить не сможешь при виде мента, гаишника. Очко опустится. Мы что, на ушах твоих полетим? Чего? Ты хлебалку свою закрой. Сам включить не сможешь. А Кирюха, если я сейчас схожу, и Маза будет первому подбежать и ударить. Ну, в принципе, не слабо. А что, ты что ли здесь один такой герой, да? Ладно, Я пойду. Вот, Фидя пацан. Там Хачик. Один. Косарь как минимум поменял. Так, ушастый, готов? Или чё? опять тормоза? И сышь, сидя. Да пошел ты. Ужас ты скажи нам, мы общее дело делаем. Если ты не при делах, то мы поймем, с каждым бывает. Ужасная, бля! Своди, ужасный твой отрыв! Да ты чё, Тайсон, в машину сел! Шагу назад. Ааа, yeah. сука, где баксы? У меня ничего нет. Киленнусь ничего, за что, не убивать. Для батона работает. Передай батону. Это бизнес. Ничего личного. Это где такой? Книги написано. <ролос> Это я сказал. с нами. У меня день рождения. Без тебя ж не праздник. Поздравляю, Сань. Лень, мне домой надо. Я тебе дороги подожду. Тачка сколько моя, столько твоя. Рвем, ну. Она же Мы да, уже сколько с пацанами катаемся и ничего. Видишь, Даша помирился. Лень, да, нет, это дело срочное, знакомое. Ну, мы завтра Пацаны, вечером палатку на трассе выставим, бухлом и деньгами разживёмся. Лёня, будь спок, дело надежное. после обедем, прорвемся. Говоришь, как будто мы на войне. Нам только транспаранта не хватает. Ой, тут одни пацаны. Ха-ха-ха. В том году я дома ждал. Стол накрыл. Позвонили и сказали, что убил он... mm -hmm. нас. Шла. Торопилась на именины. И вот. Здравствуй, моя мамочка. Красивая была. Опелок. Скоро увидим, Тима. Лень, ты иди к ребятам, скажи, я быстро. Красивая ты была, зачем любовь тебе предала? <с> Я тут раскинул. Время до вечера еще есть. Надо заехать к Крите. Давно не навещал благоверную «Знаешь, Санечка, я тебе тысячу раз говорил, ну не ходи ты ко мне, пожалуйста, перестань лезть в мою жизнь и ломать судьбу, ты пойми, мы расстались, ты пойми это, я тебя не люблю и видеть тебя не желаю, и, пожалуйста, не трогай моих ухажеров». не крути, все равно моей будешь. Приползи! Вот стану главарем мафии, все станет моей! И ты со своими придурками постреляй их нахрен, как собак! <звы> Оба, стоять! Сюда! Оба, стоять! Стрелять в Что непонятно, э? Ты, милок, проходи, проходи. Да хорошее. Хорошего было больше, чем плохого. Где Сашко-то? Да, я встретила. Говорят, убили Сашку. Лежит под забором. Милиционеры приходили. Без фуражек. Сказали, убег. Как появится, к ним туда сообщить. По всей Росе, сказали, искать будут. Чего натворил-то? Все, отпущу домой, если подпишешь признание. Повторяю, стрелял по нам. Подписывай, а то похороню в одной могиле. Да не было у нас пистолета. Никто не найдет! Подписывай! Больше никого нету. Что думать-то, живой ли он? Если умер, хочется упокой кровью. помолиться, и значит, нам нужна одна Хоть схоронить. Одна на всех, за ценой не а если живой? Нас ждет огонь мертвей.